друзья всем привет друзья всем привет Сегодняшнее видео начинается с транспортной компании светит солнце ветер ужасно на улице вот покажем вам проверим автомобиль для вас ну и давайте немного покажем а, автомобили которые мы подобрали уже пригнали на транспортную компанию это toyota premium автомобиль весь целый по кузову можно сказать идеальный с родным пробегом 50 тысяч автомобиль едет у нас в город в город челябинск такой красивый красивый бордовый цвет следующий автомобиль это honda freed гибридная версия голубой цвет автомобиль едет у нас я уже не помню куда он у нас едет Да, автомобиль едет в город уфу а, машина бальная там по моему три с половиной балла три с половиной балла 655 тысяч пять тысяч но ну, если мне не изменяет память отдали автомобиль а, за 620 тысяч рублей автомобиль 2012 года вот но пробег пробег у него 150 тысяч такой замечательный автомобиль следующий автомобиль это дайхацу дайхатсу танто стоил автомобиль 365 тысяч рублей была какая-то скидка наш подписчик подписчик сам с продавцом решал вопрос по торгу пробег у автомобиля 120 до да, него пробег пробег у автомобиля 120 тысяч 120 ну, наверно уже закрыли а они там даже открытый 120 тысяч есть нюансы по подкраске, но скажу сразу глобала никакого здесь нет. Поэтому автомобили кейкары с пробегами 120 тысяч тоже тоже покупают. Климат-контроль, двери боковые у него идут, у него идут сдвижные. Далее доехал Суатрай, такой синий цвет с туманочками. С туманочками тоже едет в город Тюмень на летней резине, на литье. Повторители, на светлом салоне. На светлом салончике. Такое наподобие хайджета, да, но намного намного комфортабельнее. Кейкары, рулят кейкары. В цене следующий автомобиль toyota porte порт такой красный цвет автомобиль автомобиль как вы видите на номерах он пробежный Ездила на нем девушка кстати он пришел с японии с японии пробег какой-то минимальный был 25 Да, 25 тысяч он был три балла у него была была вмятина на заднем правом крыле на заднем правом крыле вот здесь вот была вмятина вот этот участок отрезок он а, деланный под шпаклеван этого никто не скрывал за счет этого машина получила оценку оценку 3 балла вот, а, стоил автомобиль 350 тысяч рублей он 2008 года отдали его за 335 тысяч рублей опять же подписчик обо всем обо всем ему рассказали его полностью полностью все устроило, забрали автомобиль из города усы также уже в россии была замена переднего левого крыла лобовое стекло тоже в автомобиле менее он на зимней резине на литье машина уже закрыта но там положили а, комплект комплект еще одних колес ну и вот такие вот косточки небольшие присут крыло это не крашно но ну, не делано просто вот была какая-то небольшая притерта смятина в общем ездила ездила на автомобиле девушка Ну, с другой стороны автомобиль 2008 года а, в принципе без глобала да то есть сильно ничего такого нет кстати пробег 164 тысячи за 335 тысяч рублей то есть что можно купить до да, за 335 тысяч рублей 335 какой автомобиль японского производства nissan days nissan days, а с комплектации highway star пробег 74 тысячи машина бальная пробег пробег уже говорил стоит автомобиль 400 тысяч а на дроме он по-моему стоял даже 400 435 тысяч отдали его ровно за 400 тысяч рублей едет автомобиль в город новосибирск так ну давайте немного прервемся да посмотрим цены на проверенные скажем так аукционные японские автомобили Фонда серви автомобиль 2016 года видите как расписано 16 год третий месяц друзья пробег 16 тысяч километров аукционная оценка четыре с половиной б.б. объем двигателя 24 литра 4, 4 воды кожа люк зимний пакет цена конечно космос 2 миллиона двести пятьдесят тысяч лежит аукционный лист лежит диагностика Автомобиль, судя по аукционному листу, весь целым, но цена, конечно, цена, конечно, космос. Кстати, вот Honda Servi, да, таких автомобилей не так много на рынке. Левый руль у нас катается, а правый руль маловато. Их. Так, давайте возьмем Toyota Aqua, автомобиль 2015 года, пятый месяц, 530 тысяч рублей. 4 bb полтора литра передний привод g-комплектация 500 535 это пробег 53 тысячи стоит автомобиль 850 тысяч рублей лежит распечатанный аукционный лист состояние кузова автомобиль целый без замены деталей. покраска задней правой двери мы об этом не утверждаем. Любой аукционный лист нужно проверять. Кстати, последнее время встречается да, то, что автомобиль целый, по кузову не бито, не крашеный, детали не менее. По факту случается и замена деталей. И покраска деталей. Рядом стоит. Toyota Corolla Fielder, автомобиль 2015 года, пятый месяц, пробег 96 тысяч, оценка 4 b полтора литра, гибрид, комплектация VXB, передний привод, кожа, две камеры, цена, цена, цена, цену еще не написали. пробег 96 курсов судя по вот этому аукционному листу он идет целый ладно рядом стоит Honda Wiesel 14 год четвертый месяц прибег 61 тысяча стоит 1 миллион четыреста двадцать пять тысяч опять цена космос аукционик тут не видно нам аукционик у него родное литье у него практически новая новая резина туманки ключевой доступ по бокам обвесы хонда везель тойота prius альфа бордовый цвет полноценный гибрид кстати honda honda везель это тоже полноценный гибрид вижу кожаный руль машина закрытая 14 год пробег 37 тысяч но цена цена миллион четыреста 36 тысяч Toyota Camry тоже полноценный гибрид 14 год шестой месяц пробег 61 тысяч 4,5 АБ объем ДВС два с половиной литра передний привод штатный монитор подогрев зеркал цена не указана альфу глянули давайте посмотрим на приус четырнадцатый год 9 месяц пробег 69 тысяч 4 cb 18 а, передний естественно это передний привод кстати новые приуса пошли до да, которые там самые свежие они они появились 4 воды автомобиля 1 миллион двести пятьдесят тысяч это этот как его назвать бензо бензо электрокар плюнг ин ладно далее что вон еще смотрите стоит стоит альфа 14 год 6 месяц пробег 59 тысяч аукцион оценка четыре с половиной балла кожа джитен black максималка блина цены тоже нету цена ребят не указана Давайте седанчики посмотрим. Алион, второй Алион, третий Алион, 1,8, 1,8, 1,8. Смотрите, 4 Алиона. Они есть полторашечные. А, так, цены нету, смотреть не будем. Цены нету. Цены нету. Давайте на бордовой посмотрим. Есть цены. бордовые цены тоже нету. Вот беленький у нас есть. 16 год, 6 месяц пробег две километров аукционная оценка четыре с половиной а мотор 18 передний привод 1 миллион сто тысяч рублей кузов судя по аукционнику в идеале вот такие вот цены на аукционные автомобили рынок рынок кстати подопустил за последний месяц то есть машинки подраскупились далее toyota пасса ярко такой насыщенный желтый цвет новая морда не новая морда новый кузов 16 год 1 литра 499 тысяч рублей следующий civic десятый год гибрид 1 350 Ватура 599 тысяч рублей. Субару Эмпреза 1.6 659 659 тысяч рублей. Хонда Фрид Хонда Фрид десятый год полтора литра 559 тысяч рублей. Рактис одиннадцатый год 4 воды полтора литра 599 тысяч далее какие карточки honda боковые двери сдвижные 15 год 660 399 тысяч days боковые двери тоже сдвижные Рукс. цены нету Хайджет jet 15 год 660 339 тысяч Лив электромобайл 599 тысяч. У Рукс. Еще один Рактис 15-го аукционная оценка 4 балла 57 тысяч. Цена не указана. Друзья, и новинки, новинки авторынка – это Honda Civic, автомобиль 2018 года в шикарном белом цвете, полтора литра, полтора литра турбо. Вот сейчас немного покажу, смотрите, какая выхлопная система. Немного покажу салон, а полноценный обзор на данный автомобиль мы, наверное, сделаем в следующем видео. Краса так немного огонь реально тачка огонь Ух, почувствовать себя за рулем спортивного автомобиля заводится заводится шикарно конечно шикарно пробег 1893 километра. Ладно, глушим, глушим. Поэтому подписывайтесь на наш канал, не пропустите обзор на замечательный автомобиль. Так, ну сегодня будет проверен данный автомобиль. Это Toyota Corolla Fielder, автомобиль 2014 года аукционик полтора да, литра двигатель 1нз 109 лошадиных сил автомобиль передний привод камера заднего вида установлена, фары линза вот а телефоны телефоны указаны значит стоит данный автомобиль 705 тысяч рублей рублей он есть на сайте drom.ru. значит летние колеса на штамповках резина 175 65 на 15 резина 2018 года выпуска брызговики. Сейчас просто пока внешний вид вам показываем. Повторители, накладочки. Ну, я так понимаю, скорее всего, наклеили их здесь, хотя может быть и нет. Задние колеса. Тоже смотрите в каком состоянии резина. Размер 175-65 на 15. Все то же самое. То же самое, тоже 2018 год. Резина. сзади спойлер. Метла. Это toyota Королла Филдер. Сразу давайте, хотя нет, под низ, потом заглянем, посмотрим. Пока просто просто внешний вид. Заднее правое колесо. Хороший остаток. Протектор. 175-65 на 15. Так, год выпуска, год выпуска тоже 18. Порог целый. Не погнутый, не загнутый. Ну скажу так, на автомобиле поцак практически нету. То есть если будем доколупываться, да, можно это так, наверное, называть, то какие-то мельчайшие, мельчайшие сколики можно найти. Красили столько бампера на данном автомобиле. Автомобиль уже толщиномером мы проверили полностью. Проверили на съем, на замену деталей. Вкратце вам сейчас покажем. Состояние багажного отделения. Вот мелкие царапины, видите. Пробег у автомобиля 100 тысяч, то есть без этого никак. Вот здесь небольшие царапки идут. Кстати, кто не знает, задняя дверь у них идет пластмассовая. Вот здесь мы полностью все вскрывали, все проверяли, швы идут заводские автомобиль идет с запаской как видите давайте по низу сейчас посмотрим состояние глушитель ну не такой видите да он пыльный пыльно но ну, в принципе все четко ясно просматривается что ржавчина на автомобиле нету торцевая планочка целая единственное друзья мы его не загоняли на яму поэтому в случае если собираетесь покупать данный автомобиль обязательно заедьте на яму осторожно состояние салона дверная карта вот небольшая царапка есть в принципе все больше нету сидушки не дырявые не зачуханные не прокуренные коврики на месте дверь без съема обычно вы знаете Ногами царапают, да, вот эта вот часть. Ну, как бы есть, вот раз царапинка, два царапинка мелкая. Но в целом состояние хорошее. Так, здесь не откроется боюсь. Ладно, вот так покажем. Тоже дверная карта у нас идет без царапин. Автоматический стеклоподъемник. Вот он, родной настоящий аукционный лист на данный автомобиль. Он пробивается, можете смело открывать, можете смело покупать. По кузову видите, вот А1, А2. Все, ну вот. Вот была Коска на бампере B3. И передний бампер с правой стороны А4. Поэтому бампера здесь крашены. Вот он, номер кузова автомобиля крупным планом. Записывайте, проверяйте. Верхний бардачок. ВТС ко все на месте. Автомобиль привезен, привезен. 19.08 он привезен. Вот, англонасы здесь нету. Так, аккуратненько сейчас положим. Значит, торпеда, торпеда. Ну вот какие-то мелкие царапины присутствуют. Показываем вам состояние салона. Далее по салону, задняя правая дверь, дверная карта, вот небольшая какая-то косочка. Я еще раз повторяюсь, что автомобиль, автомобиль не новый. Кстати, сидушки здесь у нас складываются вот таким образом. Оба. Потолок, задняя часть автомобиля. Здесь тоже накладка вот эта пластмассовая, смотрите, она не поцарапана. Водительская дверная карта. Вот они, вот мельчайшие, мельчайшие царапины. Вот царапкина вот маленькая царапка. Порожек тоже вот мелкие-мелкие царапины. Сидушка не продавлена, не прокурена. туманочки кстати, поставили уже здесь. 98 тысяч, все совпадает. Климат-контроль. Все это работает. Камера заднего вида тоже работает. Бензина в автомобиле очень мало. Так, подкапотное пространство. Все целое, без замены деталей. масло в двигателе ну конечно же да нежелательно а масло в двигателе идет под замену друзья и многие задают вопрос вот белый налет на двигателе автомобиль стоит здесь большая влажность здесь сыро. автомобиль не ездит поэтому присутствует присутствует вот этот налет некоторые говорят вот увидят на хомутике вот такой вот ржавшую, да? говорят то что автомобили ржавы друзья ну тогда в салон за новым автомобилем данный автомобиль он он реально не ржавый так ну и давайте сейчас покажем вам его по кузову как я говорил мужа автомобиль полностью проверили красных элементов кроме кроме бамперов на данном автомобиле нету Лобовое стекло на автомобиле родное. Toyota. Ну, небольшой скол. Все как указано в аукционном листе. Ну, давайте посмотрим, что у нас по электронным системам в автомобиле. Так, по сканеру просканировал 14 систем автомобиля. Ошибок нет. То есть все нормально, неисправности ноль. Ну, рассказывать не буду, какие системы. Здесь вот все написано. В принципе вопросов нет ошибки не сбрасывались в истории тоже ничего не было друзья ну и покупая автомобиль то есть э, на автомобилях обязательно прям обязательно нужно кататься сейчас мы выйдем сделаем небольшой тест-драйв как видите дорога нам позволяет проводить тест-драйвы на автомобилях Кстати, в двух словах, пока по месту, как у нас место в автомобиле. Место сейчас я с... так, сейчас так. я сяду, себе настрою немного сидушечку. Да, место довольно-таки много, то есть мне сидеть удобно, головой я никуда не бьюсь А я тем более. Ну и по подвесочке я вам скажу уже чувствуется то, что хорошая такая подвеска да, на автомобиле. Да, сбитая подвесочка, она как бы жесткая, но она, она не дай. долбит, то есть идет плавненько. Идет. Как Хорошо идет. час полтора и так напоминаю фильтры 14 год полтора литра 1нз 109 лошадиных сил передний привод автомобиль продается стоит на сайте drom.ru стоит он 705 тысяч рублей автомобиль весь в родной краске кроме переднего бампера и заднего бампера настоящий аукционный лист родной пробег 98 тысяч по сканеру показывали ошибок нету по салону все сами видели наклеили свою наклеечку поэтому друзья кому надо покупайте по подвеске вопросов нету единственно данный автомобиль мы не загоняли на яму на подъеме, поэтому если вдруг соберетесь покупать вот он наша наклеечка обязательно заедьте на эстакаду друзья на сегодня все всем пока всем пока